Всем привет ребят, у микрофона снова Максим, не успел пройти и пару дней после моего прошлого видео, как появилась еще целая куча интересных новостей внутри комьюнити Valve. Тут тебе и сливы новых официальных подробностей о Half-Life 3 и детали будущих или отмененных играх компании, первое предмажорное обновление CS:GO и многое другое. YouTube очень любит в последнее время гасить статистику, так что перед началом не забывайте поставить всего один лайк, написать несколько осмысленных комментариев и подписаться на канал. Это сильно помогает продвижению ролика. Кстати, если вы вдруг до сих пор не нашли способ пополнения вашего кошелька Steam, у меня для вас крайне удобный и профитный лайфхак. Заходим на market.csgo.com, пополняем баланс любым удобным способом, в том числе с карт российских и белорусских банков и закупаемся скинами с небольшим логотипом стима. Прикол в том, что эти скины продаются дешевле, чем на официальной торговой площадке стима, соответственно выводите их себе на аккаунт и продаете. Таким образом, можно с 1000 рублей получить где-то 1200-1300 на баланс, эту лавочку фактически невозможно прикрыть, так что пополняя свой баланс с выгодой по ссылке в описании. Сегодня ночью в CSGO вышло небольшое обновление, которое включает в себя фиксы на картах айрис, крит Клаймп и Вайнярд. В целом обычные изменения карт, ничего сверхъестественного. Также добавили небольшое улучшение байменю меню CSGO, которое ускоряет процесс покупки оружия или дропа нужной амуниции тиммейтам при использовании контроллера. Если раньше нужно было пользоваться каким-то не очень удобным таким круговым радиальным слотовым меню, то теперь можно использовать полноценное радиальное бай меню, которое автоматически выбирает нужную категорию, когда вы вводите в нужную сторону стиком. Ну и также обновление включает в себя парочку фиксов небольших багов. Однако что очень странно, они исправили довольно серьезный эксплойт на карте Ember для режима Danger Zone. В двух словах, если вы вдруг не знаете, на этой карте есть уникальная механика в виде гейзеров, которые выступают в роли джампадов и подбрасывают вас высоко вверх, если вы попадете под раздачу пара. С точки зрения физики движка, этот пар просто временно увеличивает велосити или же ускорение и направление вашего движения. И прикол в том, что если мы с помощью управляемого дрона возьмем какой-нибудь ящик и направим его на поток горячего пара, то значение ускорения этого ящика будет застревать и накапливаться с множителем в полтора два раза. Если в итоге этот дрон отпустит ящик и игрок попробует на него наступить, то вся накопленная энергия моментально высвобождается и подбрасывает персонажа высоко вверх. Если накопленная инерция будет чересчур высокая, то сервер и клиент просто не успеют просчитать такое вычисление в один тик игры, и человека просто телепортируют в космос. Подробнее об этом баге рассказал Лейси у себя на канале, и помимо объяснения он показал еще и парочку прикольных способов применения, которые... В целом выглядит абсурдно и довольно эффектно, что со стороны больше напоминают какие-то спидраны по Half-Life 2. Для фикса бага такого рода необходимо вмешательство самих разработчиков CSGO, так как пофиксить это на уровне карты просто невозможно. Дэвид Макгреви, старший продюсер в компании 2K, опубликовал в своем твиттере ранее невиданные концепт арты для игр Valve, и благодаря тому, что он подписан на меня в твиттере, у меня получилось узнать много всего интересного у него в личных сообщениях. Оказывается, Дэвид большой фанат компании Valve, и у него уже есть огромная коллекция мерча и всяких других вещей из офиса. Эти арты он выкупил на аукционе у бывшего работника компании. По его словам, они давно хранились как простой хлам в архивах и готовились к отправке в мусорное ведро в результате переезда Valve в новый офис. Суммарно, у него на руках сейчас более 50 ранее невиданных артов, связанных с будущими, прошлыми или отмененными играми Valve, в том числе Half-Life 3. Terima kasih. Он планирует отсканировать и опубликовать все арты в открытом доступе в ближайшее время. Я постарался разглядеть все детали на уже опубликованных картинках, и Дэвид подтвердил все мои находки. Давайте по порядку. Слева снизу виднеется ранний прототип ремейка карты Dust 2. Если присмотреться, то на углу рядом с Лонгом должна была быть небольшая лавочка с фруктами и сувенирами. Да и в целом вся локация выглядит намного детализированнее, нежели финальная версия. Скорее всего, по моему личному мнению, от этих мелочей отказались в пользу баланса и сохранения видимости моделек игроков. Рядышком лежит концепт-арт отмененной или замороженной игры Valve под названием Stars of Blood. Важно подметить, что в недавней утечке эта игра значилась как проект на втором сорсе. 20 февраля в тематических дискорд-каналах то тут-то там стал некая ссылка на пастыбин с текстовым файлом под названием default.vgc. Обычно этот файл распространяется в месяц СДК для разработчиков. И хранить себе название всех проектов, из код которых прилагается вместе с инструментами для создания своих игр или мода. Первом списке проектов значится какая-то игра под кодовым названием Steam И абсолютно внезапно, 1 марта после лиза Apache Desk Drop, выясняется, что получасая демп, работающая на втором сорсе, файл называется как раз SteamPal. То есть утечка, которая появилась за 8 дней до релиза, коды откудовые названия на тот момент еще даже не нативного проекта, так как первое сведения о APIDS Drop и весь только спустя 5 дней, 25 февраля. На самом деле утечка самой технодемки на данный момент не очень-то и важна, так как игра уже вышла. Однако в значит еще целая куча других кодовых названий проектов. И благодаря Apache DeskJob мы можем ретроспективным взглядом доказать достоверность остальных находок. Когда-нибудь я сделаю про нее отдельное видео, но в двух словах это игра с открытым миром, где действия разворачиваются в космосе. А завязка игры строится на космическом пиратстве и захвате чужих кораблей. Слева сверху впервые виднеется концепт-арт одного из главных антагонистов Half-Life 2 Уолли Сабрина в виде личинки советника Комбайнов. Этот арт является каноничным и по замыслам оригинального сориста вселенной в третьей части таким образом Прин хотел обрести бессмертие, но Комбайны его обманули и превратили в такого живого овоща. После катастрофы на базе в Черном месте, Джимман помещает Фимина в стазе до неопределенного момента. Параллельно с этим в исследовательском комплексе Approach Science вводит исследования с порталами а именно технологии, которые впоследствии будут называть Bootstrap девайс или что-то вроде телепортатор. Пока Фриман находится в стазизе из другого измерения, на Землю подают на планетяне, именуемое Альянс. Именно так и начинается 7-часовая война. Во время захвата планеты одним из главных целей Альянса являлись исследовательские комплексы, в числе которых был Apparitch Science. Вдень нападений из портовых духов комплекса таинственно пропадает судно под названием Барий. Фриман выходит в стази уже после полной капитуляции земли Альянса, однако его довольно быстро находится противление, которое он ведет за собой протяжении Half-Life 2 эпизодов. После убийца прина это один из здей серии, город узнает координаты того самого судна Бари, и что он содержит на себе тот самый телепортатор. Добраться туда раньше Альянса становится целью номер один. Они решили зайти на борт корабля, когда он окончательно перейдет в отязаемую форму. Однако в этот момент их застает старый знакомый доктор Брин. Он предстает необычно для себя обличии. обличье Слизняка. Дело в том, что Альянс скопировали разум Брина еще до его смерти и поместили в живой контейнер. После чего он подчеркивает свою уничтоженность и просит прикончить его. Гордон не отказывает, хоть и Алекс была против. Подробнее об этом рассказывается в слитом сюжете Half-Life 3 от Марка Лейдлоу, я делал об этом отдельное видео, так что глянуть можете кликнув на подсказку. Также виднеются новые концепт-арты Half-Life 3 или же третьего эпизода с какими-то локациями вроде ледяных или песчаных пустынь, и альтернативной версии постеров и женских персонажей для Left 4 Dead. 2. Я на прямой связи с Дэвидом, так что подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы узнать о других, пока что не опубликованных концепт-артах первыми. А я вас уверяю, там есть на что посмотреть. Игрок под ником Martin RGB поделился своим небольшим достижением в Твиттере. За 4 года в CSGO он умудрился открыть более 90 тысяч кейсов. Если посчитать, то только на покупку ключей у него ушло почти 230 тысяч долларов. Но по его словам, несмотря на потраченные деньги, он ничуть не жалеет. Интересно то, что его довольно большая выборка подтверждает ранее слитые проценты выпадения предметов из кейсов. Так что шанс выбить нож действительно составляет всего лишь четверть от процента. Эту статистику он получил, используя open source программу с GitHub а под названием CSGO Case Stats Viewer. Так что, если хотите посмотреть на свои свои циферки и удачу, ссылочку оставлю ниже, обязательно поделитесь своими результатами в комментариях. Ну и наконец, стало известно распределение призового фонда у предстоящего мажора, за первое место команда получит 500 тысяч долларов, за второе 150 тысяч, за третье и четвертое по 70 тысяч вечно зеленых, ну и так далее. К слову разработчики намекнули, что ожидаемо в ближайшее время выйдет и обновление с мажорными наклейками, скорее всего его немного перенесли, так как Valve не устроили некоторые варианты про игроков. Обязательно посмотрите прошлое видео, где я рассказывал о потенциальной разработке Portal 3, тайном конкурсе на карты CSGO для Source 2 и многое другое. Не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав несколько комментариев. Увидимся!